Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео у нас будет на обзоре платформа Unimex. У нас она построена, скажем так, на основе Uniswap, которая упрощает маржинальную торговлю В общем, давайте рассмотрим, что у нас здесь интересного есть Самое главное, что здесь у нас анонимно, подключаем либо MetaMask, либо Trust Wallet. И в принципе все, начинаем потом торговать там также есть плечо определенное с которым можно будет поторговать но об этом чуть позже что у нас по спецификации данного, данной монеты, данного токена Все у нас будет предложение на 10 миллионов первоначально 50% закидывает потом 20% на листинг и конечно же на команду на развитие 15% там маркетинг, там биржи, партнерство еще 10% оставляют и будет как вы видите, аэрдропы в размере 250 тысяч токенов, и также раздача для держателей получается тоже будет 250 тысяч. В принципе, здесь все просто. Также партнерство TrustSwap, Yield Farming. В принципе, как бы все отлично, все хорошо. Это как бы ну, серьезный проект, это не проект однодневка Поэтому после глобальных скажем так, обновлений данная платформа будет как бы, занимать хорошее скажем так, место в рейтинге, допустим, на CoinMarketCap. По дорожной карте, что у них там четвертый квартал, ну как бы он уже, грубо говоря, пройден. Первый квартал, ну вы видите, дорожная карта, я так понимаю, у них идет поэтапная получается. Здесь у нас ничего прям сверх особенного нету. Самое интересное то, что будет альфа-релиз э, Unimex. Потом можно дальше узнать о данном проекте. У них есть Twitter, Discord, Telegram. В принципе, все как и обычно. Давайте заскочим на саму, ну, на саму платформу Unimex Trade. Здесь просто-напросто подключаем свой кошелек. Я лично подключил Metamask. Подключили, у вас там сразу баланс появляется. Выбирайте себе торговую пару, какая вам удобна. Допустим, UMIX получается с эфиром. Либо там можно что-нибудь другое дальше выбирать, кому что нравится, кто-то будет от этого я отталкиваться торговать. Выбираем там X2, X3, X5. Делаем депозит, там, допустим, в лонг или в короткую позицию. В принципе как бы ну все просто swap токенов обмен стейкинг информация ну как бы там для себя можете получить мерку скажем так мелкую информацию ну соответственно можете купить себе токенов поставить их на стейкинг и пусть они монетки делают еще монетки с этим все понятно все просто залетаем на coin market cup на CoinMarketCap получается у нас здесь объемы торгов хорошие 600 тысяч, миллион а есть еще на Change, но в основном все торги идут на Uniswap цена приемлемая как по мне тем более сейчас она просела потому что вся крипта начала падать и 15 процентов потерял это довольно таки серьезная сумма и можно будет сейчас заскочить купить как вы можете увидеть за сутки она залетала до 80 центов. То есть, если вовремя залететь успеть, можно даже сейчас ее купить. Допустим, там купили вы ее, я не знаю, там на 2-5-10 тысяч долларов. да, И потом подождать. Либо настейкать ее. Либо потом взять, просто-напросто продать. В принципе, что у нас? Поэтому у нас здесь все. Идем далее. На медиуме вы можете увидеть то, что у них запустился, скажем так трейдерский конкурс то есть начало с 20 числа этого месяца и окончание у нас 3 февраля хорошие у них призовые призовые места хороший призовой фонд если вы хороший отличный трейдер вы можете в этом поучаствовать и для себя выиграть неплохую такую сумму Поэтому не знаю если у нас такие трейдера заинтересованы залететь Скажем так хорошие деньги поднять можно залететь попробовать ну как по мне то что это все анонимно для меня это огромный плюс а также это будет для разных там чернужников нормальная тема ну и подойдет для россии для стран в которых там платят налоги и получается чтобы все это скрыть и работать анонимно как и должна быть настоящая криптовалюта это лично мое мнение Поэтому она для этого как бы и была создана, платформы, токены, чтобы это все делать, как бы уходя от налогов максимально быстро, максимально профитно. Поэтому как бы здесь у нас все. Ладно, ребята, я не знаю, что вы вообще как бы думаете по данной платформе. Напишите это в комментариях, поддержите видео лайком, подпиской на канал. Это у меня все. Всем удачи, всем профита, всем пока.